Всем привет! Сегодня я расскажу о новых возможностях Террарии, то есть тех, которые появятся в обновлении 1.3. Я хочу сразу сказать, что этот видос я создал чисто для того, чтобы набрать на нем просмотров и все. Ничего нового вы здесь не услышите, поэтому можете вот прям вот сразу выходить отсюда, потому что, ну типа, вы ничего нового не узнаете. Я говорю это в основном для тех, кто не играет в Террарию. Как бы это странно ни звучало, потому что им наплевать на обновления, не так ли? Вот. Но среди моих подписчиков есть такие люди, которые играют, и есть такие, которые не играют. Возможно, кто-то из них не видел. На ютубе не так много видео по Terraria 1 3, 1.3. Вот. Но я все-таки попытаюсь что-то рассказать. Вот, например, скриншот. Здесь показаны кнопки управления. Ну, я думаю, что все и так понятно... Но типа на мелких экранах это будет дерьмово, вот. а у многих из вас мелкие экраны, я уверен. Хотя, должно быть наоборот. И вот эти кнопочки, они будут скорее всего у вас просто нажиматься случайно. И я не думаю, что это останется так, я думаю, это как-то переработают. Возможно, сделают их типа активируемые на какую-то кнопку еще. Типа нужно тыкнуть, например, три раза по экрану, может и быстро. Короче, вот это скорее всего так не оставят это пофиксит потому что они прекрасно понимают что владельцы старых айфонов например или каких-то андроидов вот это вот ну просто не потерпит потому что это довольно таки неудобно для мелких экранов я думаю что с 5 5 дюймов уже все будет в порядке но вот меньше типа неудобно совсем так у нас видите слева есть такая список статистики также показывающий время это очень удобно, но я ничего не понимаю, потому что здесь практически все на английском, но а, здесь обычно, ну типа, здесь пишут о каких-то мобах и о состоянии окружающей среды. Ну, больше здесь ничего написать не могу, скорее всего. Все иконки бафов остались такими же, я не думаю, что от дизайна кто-то ушел, потому что, вот как я вижу, все элементы э, из ПК-версии перешли сюда, тут а, нет каких-то новых а, текстур оружия, тут все то же самое. Еще могу сказать то, что они увеличили обзор. Вот раньше террарий была почти такой на Android, теперь обзор стал больше. Добавили Мунлорда. И хочется сказать еще про бета-версию. Бета-версию вы можете получить от бета-тестеров. Типа они вам могут дать, но они рискуют попасть под административную ответственность. Поэтому бета-версию вы можете получить только от того человека, который вам доверяет. Больше ее никак не получишь, потому что вроде бы закончилась запись на бета-тест, уже закончилась но регистрация. Ну это все, что я хотел сказать по бета тесте Также была китайская террория, она сейчас есть. И если разлочите ограничители FPS, то это будет все равно дерьмище. Ну потому что это китайская. Кому интересно смотреть китайщину. Также добавили кнопочку ⁇ Зависать в полете а ⁇ У меня всегда было интересно. Кстати, такое ощущение, что здесь инвертированное управление какое-то. Смотрите, видите, джойстик идет вниз, чтобы задержаться. Ну, ладно, с этим потом, я думаю, все разберемся. Также тут показано, как действует ее. Ну, в общем, все то же самое, что и на ПК-версии 1.3 и так далее. Сейчас покажется на китайской версии битва с Монлордом, потому что, ну, просто я не нашел видео, в нормальной версии английской бетки я не думаю что вам захочется вот этого вот все слушать я конечно дико извиняюсь перед своими зрителями опять подписчиками тех кто это смотрит но мне просто чуваки мне просто нужны просмотры вы понимаете прекрасно мне нужна новая аудитория и я ничего не могу поделать я не могу снять какой-то видос типа подборки приколов там или не знаю пранки миши литвина не знаю что еще можно там снять и сделать на этом Видос, потому что у меня тематика игровая. И я хоть как-то стараюсь разнообразить свой контент. Потому а что Вормикс, он сдохнет. Все мы прекрасно понимаем сейчас, что Мунлорд тут перерисован, потому что это китайская. А как я слышал, там у них с цензурой чуть жестче, чем в Европе. И поэтому, короче, нельзя было оставлять такую дрянь, которая была. Хотя это пиксель, я не знаю, в чем здесь прикол. Типа у него могут быть зубастые раны, или же вот такие вот какие-то бионические протезы на руках. Какой в этом смысл в цензуре, я не понимаю, потому что, ну, у кого-то может приступ эпилепсии от игры случиться, типа, здесь все, мигает свет, хотя по законам анимации такого не должно быть, и какие-то звуки. Вот, возможно, вообще придется запретить все игры, где мигает свет и звуки происходят. Ну, это я так сказал, типа, цензура у китайцев прям бесполезная я даже не знаю что еще можно сказать я могу сказать то что террария 1.3 на Android будет ну не то чтобы сильно отличаться от террарии на ПК она будет от нее отличаться во первых из-за элементов управления какие-то механики придется чуть-чуть переработать потому что это все таки Android. во вторых как вы уже знаете на андроиде за игру взялась другая компания Смотрите, сначала игру сделал вроде э, Logitech. Короче, я не буду вдаваться в вот эти подробности, потому что не думаю, что вам это интересно, но э, компания, которая создала игру при помощи других, она отошла от дел, и теперь ей занимается другая компания, которая действительно что-то делает с игрой. Э, если бы так случилось с Warmix, было бы намного лучше, чем сейчас. В общем, э, игра будет немножко заменена. Конечно, останется все как было, но... Типа другая же компания. Поэтому какие-то принципы работы у них различаются. Поэтому не стоит ждать именно то, что вы видели в прошлых версиях. Какая-то механика может поменяться. А так, в принципе, идентичная игра. Что и на 1.2.7, что и 1.3. Вы сейчас еще досмотрите вот это бой с до конца. И, естественно, узрите... Остальные видео, которые разработчики проспойлерили. Я даже не знаю, как я назову видос, но возможно оно вам очень не понравится, это название, вы сейчас наставите дизлайков. Я считаю, что этот видос будет рекордным по количеству дизлайков на моем канале. Возможно и по количеству просмотров тоже. Ну, прошу не обижаться, мне тоже нужно что-то делать. И кстати, некоторые из подписчиков тоже играют в тирку. Вы скорее всего играете на андроиде. Если честно, на Андроиде мне не интересно играть, вот абсолютно не интересно, потому что я проходил ее за все классы по два раза вроде бы, за мага я прошел три раза, ее, поэтому не думаю, что мне понравится. Если снимать терку мне, то только пока версию, тем более Android версии пока сейчас будут практически одинаковыми. Если, в общем, подписчикам, моим зрителям интересно такое, я могу снять. Но не думаю, что это понравится всем, поэтому отложим это до лучших времен. Так. Ну, я не знаю, будет этот чувак призывать Монлорда. И, кстати, я надеюсь, что он мне не накидает на это видос страйков, потому что очень не хочется видеть их. Типа, я скачал просто видосы с ютуба, у других чуваков изменил их, нарезал, ускорил и, короче, просто озвучил. И если мне накидает страйков, то это будет прям жестко. Потому что я получил за этот видос два страйка целых. Ну, на один видос. Ну, это какие-то не особо популярные чуваки. Возможно, они не заметят. Так. Я не знаю, что это выпало что это за оружие. Я в терке особо не разбираюсь. Я просто играл в нее э, год назад. Ну, проходила год назад. Последняя моя игра была. И мне очень нравится класс призыватель. Я не знаю, как он вам, мне он прям ну, очень нравится. Зачем это? А, это типа утро. Так, ну ладно, сейчас оно вырежется. Я забыл просто. Так, теперь нам покажет, как это называется. В общем, новое... новое оформление, в общем. Оно приближено к ПК-версии, очень сильно приближено к ПК-версии. Тут теперь интерфейс домика сделан чуть лучше. Вы видите, что на лампы и на мебель стало приятнее смотреть, как будто они, ну, прям вот, как будто они там и должны находиться. Обычно, когда ты ставишь какую то мебель или что-то еще, с чем можно взаимодействовать в текстурке, ну, в домик, то это выглядит как-то ущербно, но все подсвечивается. Ну, в общем, вы это знаете, да? Я думаю, что если с этой игрой все сделают правильно, и она не станет такой, как Вормикс. Короче, ее будут обновлять, исправит какие-то баги, ошибки. Тем более, бета-тестеры уже всю ее ну, тестируют. То из этой игры получится очень даже неплохая игра. И она спокойно войдет в топ плей-маркета после обновления. И я думаю, что популярность опять возобновится. Вот И, скорее всего, кто-то из вас захочет в нее поиграть. Я абсолютно никого не призываю ни во что играть. Я считаю, что это пустая трата времени, если вы на этом не зарабатываете деньги. Конечно, у ребенка должен быть досуг, у любого человека должен быть досуг для нормального психологического развития, но игры это не вариант. Конечно, я сам в них играю, как это ни странно, такой человек еще и советует вам не играть. Это абсолютно выбор каждого. А на этом я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.